или фото. очень волнительно, потому что перед какими-то съемками клипов или вообще какое-то видео нас Нурслан предупреждает вообще что будет. а Один сказал, что все будет ну, идти вообще ну, так ну, неожиданно, просто как импровизация. Но ну, я надеюсь, всё будет очень круто и у меня получится. Я оправдаю свои даже на какие-то на надежды. Влад, э, успокойся, ты не вытрезвитель, все в порядке. У нас сегодня очень очень много разных людей здесь работает и это, это заряжает типа и будет очень круто все. Ну чувак, это вообще прикольно. Я баранчик? Ну что, вот, ты теперь будешь счастлив по причёсок? Ну иногда. <свес> У тебя суши на носках. Да, суши на носках. Я одеваю, суши. У меня болсатый нога. <свес> <свес> Прямо сейчас начинают снимать меня, я немножко не знаю, что делать, мне кажется, но мне некомфортно немножко. Скоро ты будешь тут, и все будет, и все будет. Танц, танц, танц, Это именно моя Кресло, трон, я буду как король Ну, я, конечно, не честный Но это, вообще наверное, самая прикольная локация Я вообще еще вчера хотел Чтобы именно она была у меня Я верил в это Ну и, видите, желания сбываются Перебитаются разные звуки Громкие крики вокруг Волнами в воздухе кружатся руки И время замедлилось вдруг э? забрала дух, загнуло круг Тех ненормальных двух Глубокий вдох, считаю до трех Остановиться так и не смог Будто Будто забыл, будто бы я по-другому не жил. Память делиться как не болит Старая книга <реклама> <реклама> все что мне надо меняются декорации меняются операторы а, не суть важна важно что мы наслаждаемся этим процессом влад уже ну, становится нормальным владом становится похоже на алкаша потихонечку Короче, с раком мы пытаемся быстро собраться. Мы переодеваемся, чуть-чуть передохнули, сейчас готовы обратно вот, всем этим заниматься. Снимать, снимать, снимать. спасибо вам за сегодняшний невероятный день! Всё хорошо! Спасибо, вы все супер крутые! А, Всего вам здоровья! Слежи мне, ЕС! Yes. ЕС! Uh, yes. Также... ЕС! Uh, мы, yes. мы на съёмку yes. с yes. Также, когда мы подбирали образы, мы с Саней О, oh, ЕС! Yes. Подожди, стой, сейчас! Поговорить. Мы самостоятельно, yes. когда мы поддержали образы, мы нашли рюкзаки. Очень, yes. очень крутые рюкзаки, мы самостоятельно их нашли. Они yes. нам очень понравились. Они называются Yes! И нам очень понравилось, они клевые. Покупайте ссылку в описании. Yes! Uh -huh.